Привет, друзья! Точное позиционирование вышивки на изделии – вещь несложная. При этом хорошо, когда у нас помимо глазомера, линеек и шаблона имеется что-то более точное. И если вы являетесь владельцем одной из следующих моделей, то подумайте на тему приобретения дополнительного аксессуара к вашей без того крутой вышивалке. Позвольте себе ускорить процесс размещения дизайна и его вышивания на изделии. Лапка-указка легко и просто устанавливается на машину вместо обычной вышивальной лапки. И благодаря встроенному светодиодному указателю позволяет определить место попадания иглы. Задача. Нужно расположить текст вдоль направляющей. Запяливаем материал в пяльце, не задумываясь о его точном расположении. Главное, чтобы место вышивания попало в поле вышивания. Предположим, что у нас нет никакой программы. И все, что мы можем, это использовать возможности нашей вышивальной машины. Создаем дополнительный объект с помощью функции редактирования и лапки-указки, которая освещает нам путь при перемещении по стежкам. Размещаем вспомогательный объект так, чтобы он точно лег вместо вышивки. Добиваемся совмещения по двум нарисованным линиям. Совместили. А теперь создаем текстовую надпись с помощью функции редактирования располагаем надпись в нужном месте. Удаляем вспомогательный объект, он нам больше не понадобится. Запускаем вышивание и получаем вотчую надпись там, где она и задумалась. Очень удобный вариант, который избавляет нас от необходимости точного запяливания и гадания на тему попадем-не попадем. Точное позиционирование, трассировка, перемещение по дизайну, стыковка. Вот основные функции, которые помогают выполнять лапка. Заинтересовались? Тогда стучите скрыть и бронируйте лапку. А я пошла думать на тему мастер-класса по совмещению вышивки, фотостич и бордюров. Всем хорошего дня!